Ты не выучишь английский язык, проживая в Англии. Можно ли найти работу, если не знаешь английский язык? Всем привет! Меня зовут Иван Зима, и я продолжаю снимать свои ролики на тему работы в Англии. Хотя на вопрос жизни в Англии без знания языка я уже частично ответил в одном из своих предыдущих видео про мой опыт работы в Англии. Но хочется рассказать более подробно. Разжевать, так сказать, эту тему. Найти работу и работать без знания языка английского можно, и это несложно. Ну, если, конечно, задаться такой целью. А то я слышу у таких людей, у которых английский получше будет, чем у меня, но они уже более полугода ищут не работу, а причины, по которым их до сих пор сидят на социале дома и еще свободно не заговорили на английском языке. Я раньше, честно, тоже думал, чтобы жить где-то и работать за границей, нужно знать английский язык. Но я немного пожил, поработал в Германии, от слова вообще не знаю язык, кроме там гихт, «Jaja», и теперь уже полгода живу и работаю в Англии с минимальным пониманием английского языка. Плохой школьный уровень, 12-летней давности и вот и все. Дело в том, что в Англии на рабочих должностях много где работают румыны, поляки, в меньшей мере латыши, литовцы, болгары и другие национальности, типа пакистанцев, гоницев, угандийцев и тому подобное. Многие из них очень плохо знают язык или не знают вообще. Но, тем не менее, живу тут по 10 лет и работаю. На какую работу я бы не приходил, везде есть люди, которые знают русский язык, особенно старшее поколение. Даже в Германии немец, у которого я работал, со школы что-то помнил из русских слов. Еще с советских времен, когда было ГДР. Многие поляки частично знают русский, но это больше относится к взрослому поколению. А если и не знают, то они очень схожи с украинским и можно как-то понимать друг друга. Главное, чтобы они не быстро говорили. Болгары часто знают русский или хотя бы понимают. Для большинства латышей это вообще родной язык и они себя считают русским. Румыны не знают, они и английский слабо знают и по менталитету мы с ними разные. С ними в общем контакт не очень, Дано и не нужно, честно говоря. Всегда находился тот, кто понимает или нормально знает русский язык и поможет, подскажет и объяснит. Вот так вот у меня было. И у меня так на всех четырех местах работы получалось. Да, и когда ты работаешь на заводе, например, там особо и говорить-то не нужно. На пальцах показали туда-сюда, это-то и поехал. Встал на линию и делаешь одну и ту же работу целый день. Ну, если вдруг повезет, то операция будет меняться. Получается, что дома ты с семьей общаешься на родном языке, на работе с поляками и румынами и на смеси русско-украинско-английско-польском языке или языке жестов и звуков, там, Эй, hey, yes, no, окей, туда, эй, то, шо. Короче, весело получается, но самое главное, что диалог как-то складывается. Так и живешь, и английский особо не учится. Зато в первую очередь вы научитесь польским матом, ну что-то типа там, курва и пердалы. Это самые употребляемые слова. А через одно слово у них это все выскакивает. А может быстрее выучите польский, чем английский. Что тоже неплохо. И таких тут немало. Живут и работают своими общинами. И плохо знают английский. Ну, конечно, в этом есть свои недостатки. Когда ты не можешь нормально коммуницировать с окружающими людьми. И порой чувствуешь себя каким-то ущербным. Ну, или можно просто нехило накосячить. Был такой прикол, рассказывал мне... Кто-то когда-то где-то, не помню. Работали как-то наши ребята, украинцы, на ферме в Англии. Фермер попросил подрезать деревья, ну там ветки срезать, там, да? Показал какие и уехал. А когда вернулся, увидел спиленные под корень деревья. Ну, ребята неправильно поняли. Так что лучше английский все-таки знать. Ну или учить его постепенно. Когда я работал на помидорах, там была возможность общаться с людьми. Ты идешь по рядам, собираешь помидоры, в теплице тихо и можно спокойно... Пытаться разговаривать с соседем по ряду. Главное, чтобы этот сосед знал английский язык. Если будет такой же не знающий, как ты, то толку не будет. Ну или в наушниках слушать какие-нибудь аудиоуроки. Но в любом случае нужна мотивация. Все ж таки музыку приятнее слушать и учить язык нужно себя заставлять. Когда я работал водителем, то со мной работали одни латышки. И соответственно учить язык без вариантов. Поэтому я слушал английские слова через наушники когда это было возможно. В машине не слушал, так как ну, в процессе езды, так как нас ездило 3-4 человека и мало кто хотел слушать английские слова, кроме меня. В основном, короче, играла музыка. Ну а на заводе, в общем, жопа с этим делом. В цеху шумно, особо не поговоришь. Также телефон брать в цех нельзя. Соответственно, Google переводчик тебе не поможет. Да и не с кем особо тренироваться. Так что на моем опыте завод показался самым гиблым местом для тренировки языка. Если он у вас сразу такой, что позволяет только на завод и идти. Везде разные условия труда и работают разные люди. Что касается быта. Чтобы ходить в магазин, английский не нужен. Да и в любом месте можно воспользоваться переводчиком на телефоне. Вот и весь быт. все. А если какие-то сложности, то можно попросить кого-то, кто знает язык. там Каких-то знакомых. Но на этом у многих как бы и заканчивается их путь изучения языка. Но это больше касается уже взрослых людей, которые забивают на себя. Молодежь, конечно же, быстрее обучается языку, так как у них вся жизнь впереди, больше желаний и мотивации. А если тут уже рождаются дети или приезжают сюда маленькими, то у них вообще первым языком уже является английский и в 4 года начинается школа, а с ней и грамматика сразу. Хотя есть и такие, которые приезжают сюда на заработки по краткосрочной 6-месячной визе, как раньше наши ездили в Польшу, поработать и назад, и тогда им вообще не нужен язык. Набирают побольше часов, ебыша с утра до вечера, а редкие выходные проводят в кругу своих семей и общин. Короче, все зависит от человека и его планов, желания и мотивации. Еще одна проблема изучения языка – это общение с местными англиками. Кто-то говорит, что нужно общаться с англичанами и вливаться в среду. Да, вроде все так, все верно, классно, но... В нашей местности, например, англиков часто вообще не понять, так как они разговаривают на своем локальном диалекте, который не все, знающие язык, а порой и сами англики из другого региона могут понять. Говорят быстро, с акцентом, глотая слова, и это трэш. Я нифига не понимаю. Когда ты общаешься не с англичанином, а, например, с поляком или латышом по-английски, то их намного проще понять. Вот они четко и понятно говорят. Но это как у нас. Например, на востоке Украины говорят на русском суржике, а на западной Украине на таком украинском, что даже украинцам часто сложно понять, что они там вообще говорят. Так как там уже есть смесь там, с венгерским, польским или еще каким-то. Так и в Англии. В Англии очень много акцентов. И они также могут не понимать друг друга, если они из разных регионов. А также общение с работягой на заводе, который, ну скажем так, не сильно грамотно говорит. Часто каким-то жаргоном местным и общение в каком-то супер крутом офисе с чуваками с высшим образованием – это, конечно, абсолютно разный опыт. Я по своему опыту, когда пытаюсь говорить с кем-то, кто тоже плохо знает английский, то что-то понимаю, а когда на работе мне что-то говорит мой начальник местный англик, я ни черта не могу понять. Просишь его, говорите медленно, и он отвечает «окей», и опять исполняет что-то вроде. Короче, если у вас есть цель быстрее выучить английский язык, ищите работу там, где есть возможность общаться с теми, кто знает язык. Либо есть возможность слушать в наушниках аудиоанглийский. Но все же живое общение лучше, так как вы стараетесь вспомнить фразы и сказать их там, что-то произнести, какие-то слова даже неправильные. Но все это способствует быстрее... Обучение. Также нужно учить самому, учить слова, дома по выходным и по вечерам. Также стараться найти себе каких-то знакомых или друзей Ходить в какие-то места, где можно в непринужденной, спокойной обстановке Пробовать как-то коммуницировать с людьми Самый действенный способ это когда ты занимаешься комплексно Если пойдете на завод так как я, то с английским будет все грустно Но я для себя выбрал такую цель и стратегию Поэтому меня пока это устраивает Сидел бы он сейчас, учил английский язык И некогда было бы вам записывать вот эти ролики, видосики на YouTube. Но честно мне как-то стыдно за наше образование мне в Англии стыдно кому-то говорить, что у меня есть высшее образование, и при этом я не знаю английский язык. По данным из первого попавшегося сайта в интернете, в Украине в вузы поступает 80% выпускников. Но качество украинского высшего образования оставляет, конечно, желать лучшего. Вроде и в школе учил английский, но это было так себе образование. В универе вообще было для какой-то формально для галочки обучения. Короче, это уже, конечно, другая история, но я бы позакрывал нафиг половину этих украинских, так называемых, высших учебных заведений. А вместо никому не нужно ерунды, которые учат в школе, лучше бы учили нормально английскому языку. На этом все. Надеюсь, разъяснил этот вопрос. Goodbye, my friends. Let's go. Пока. How are you? Nice to meet you. И все остальное.